ребята добрый день очень короткая мысль постараюсь изложить я хочу сказать что какие мы с вами молодцы вот в нашем который матюкают многие инфобизнесе вот. я не говорю про тех которые там уже высоко летают но вот те начинающие серединки, ребят мы какие молодцы мы вы знаете мы друг другу говорим слушай клиента пытайся понять что ему нужно понять его боль и так далее и так далее почему я это говорю? Я тут сдуру, блин, решил взять в рассрочку по-быстрому там несколько вещей и, в общем, взял какой-то дурацкий кредит или рассрочку. Ситуация такая. Короче, я там что-то не увидел, каких-то 120 рублей не доплатил вовремя. Ну, короче, не в этом дело. Звонит мне барышня из банка. Разговаривает со мной так, будто я должен банку там 5 миллионов или 100 миллионов, не знаю. И, по-моему, уже лет 15. Просто. Ну, такой ядреный советский милиционер. Задача которого наказывать, а не напоминать и помочь. Вот. Но дело даже не в этом. Хохма в другом вообще. Вот алгоритм. Короче. Ой, открываю я, значит, онлайн-банк, смотрю. Сумма внесена, значит, у меня вот там не хватает этих там 120 рублей. Что-то. Ага. Я звоню в банк, так и так, как там, что, все было нормально, что вы меня беспокоите. Они смотрят, там меня проверяют всячески, потом говорят, вы знаете, ваша сумма, сумма в системе отсутствует, мы ее не видим. Мой вопрос, я вот пытался задать один вопрос нескольким подряд, уже интересно было. Я говорю, девочка моя дорогая, скажи, пожалуйста, а как получается, что деньги пришли к вам в систему, да, а потом отразились все эти начисления, отчисления уже в онлайн-банке? Правильно? Также логично? Логично? Да, логично. Говорю, хорошо вот у меня в онлайн-банке отражается сумма почему ее у вас нету думаете что она мне сказала угу. ничего хорошего она мне раз пять повторила что у меня задолженность что у меня то все пятое девочки, да я знаю что у меня задолженность я Говорю, как так я сумму вижу вы не видите ну не может же, не могут же деньги прийти в интернет, в онлайн-банке появиться, а там в системе их как бы нету. Ну бред! Короче, она мне так и не ответила на вопрос, также и на тот вопрос, почему со мной разговаривают как с какой-то сволочью. За 120 рублей там по факту. Ну, вот. Заканчиваю мысль. Какие мы с вами молодцы. Мы хотя бы пытаемся услышать и дать ответы людям. Ребята, поздравляю вас. Мы идем правильным направлением. Все, пока. Отключаюсь. Вот просто мысль. Желтый мужик.